кто твой новый президент фильм о безвести пропавшем бойце показали в кфу награждение лучших старост казанского университета фильм о мышах который покорит научное сообщество всем привет в эфире универ а в студии арина мухаммедовична Казанский федеральный университет с рабочим визитом посетила делегация Посольства Республики Индонезии в Российской Федерации. Гостей мероприятия сопровождал Тимирхан Алишев, проректор по внешним связям. Подсчитаны все голоса избирателей. Ни один из кандидатов не набрал свыше 50% голосов. В Турции состоится второй тур выборов. Что от него ожидать жителям Турции и россиянам, расскажем далее.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 ни один из кандидатов не набрал более 50%, как я уже сказал, действующий президент Эрдоган набрал более 49%, вот, но, тем не менее, 50% он не набрал, и, соответственно, в этом, в, в, в этом случае необходимо проведение второго тура выборов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 В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации прошел показ документального фильма Последний бой Ильшата Гарайханова. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации состоялся показ документального фильма Последний бой Ильшата Гарайханова». Он повествует о судьбе простого советского солдата, уроженца Мамадышского района Республики Татарстан, без вести пропавшего при выполнении боевого задания в Афганистане.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 В Казанском федеральном университете приступили к работе над серией фильмов, направленных на популяризацию новых научных открытий и свершений. Одним из таких стал фильм о мышах рода Акомис, которые обладают повышенными способностями к регенерации и, в частности, к восстановлению тканей тела после повреждения или ее полного удаления. О съемках не только далее в сюжете. Над фильмом работает большая команда профессионалов, как над исследовательской частью, так и над процессом съемок. Ученые Казанского федерального университета изучают регенерацию мышей на глубинном молекулярном уровне. Есть волшебный вид мышей. Они внешне такие же, как и все виды из этого семейства, однако их отличает высокая способность к регенерации. По словам научных сотрудников, если нанести мыши рану в ушке, она полностью зарастает, вернее, ее хрящевая ткань. Изучение мышей рода АКОМИС – процесс очень сложный и трудоемкий. Технологии секвенирования одиночных клеток в Российской Федерации мало кто пользуются по причине дороговизны и большого объема работы. Однако специалисты Казанского университета трудностей не боятся. По словам Я, проректора по биомедицинскому правило, направлению Андрея Киасова, вот, ну, ученые КФУ уже давно искали уникальную модель животного, на котором можно изучать процессы регенерации. А здесь удивительно было то, что это млекопитающее. То есть это млекопитающее, обладающее вот такими, ну просто колоссальными способностями к регенерации. И, соответственно, раз это млекопитающие, это очень близко к нам. Раз это близко к нам, то если мы разберемся, почему так хорошо регенерируют органы и ткани, у акомисов, то мы сможем ответить на вопрос, а как стимулировать регенерацию уже в человеческом организме? Автора фильма привлекла фантастическая особенность этих мышей как млекопитающих. Высокая способность к регенерации. Ведь обычные люди и остальные млекопитающие обладают достаточно низким потенциалом к восстановлению тканей. акомисы же обладают феноменальными способностями как к возмещению тканей кожного покрова, так и внутренних тканей и тканей скелетного происхождения без развития фиброза. Это точно фундаментальная разработка не очень далек, очень длинный шаг, но очень перспективный. И когда я ребят, может быть, шутку спросила, когда мы брали интервью, это Нобелевская премия, они им сказали, возможно. Ребята, естественно, сохраняют тайну, но я предполагаю, что у них уже есть какие-то опоры, на которые они уже встали, чтобы вот идти дальше. То есть, видимо, есть какие-то подтверждения, какие-то маленькие открытия потому что процесс идет, люди работают очень вдумчивые, с горящими глазами, и любящие свое дело заметно. Это второй такой научно-документальный фильм ⁇ Стена Казанского университета ⁇ В середине апреля съемочная группа подготовила материал о речевых нарушениях у детей. Он направлен на практические знания, связанные с изучением этой проблемы и конкретные пути решения для родителей, столкнувшихся с ней. Этот фильм, как и фильм про уникальных мышей, как и десятки других в ближайшем будущем создаются для того, чтобы сделать важную научную информацию доступной и вывести ее в массы. Карина Саяхова, Фарид Захетаглы, Универньюз. В культурно-спортивном комплексе «Уникс» прошло награждение старост. О том, как прошло мероприятие и что нового для себя узнали присутствующие, расскажем в следующем сюжете.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 Опубликованы предметные рейтинги вузов России по версии агентства «РАЕКС». Опубликовано ранжирование по 35 предметным областям. В 20 из них представлен Казанский федеральный университет. Это один из лучших результатов по стране. Отмечается, что в списке лучших университетов России вошли 164 вуза из 42 регионов. Группа ученых Химического института имени Александра Михайловича Бутлерова Казанского федерального университета в сотрудничестве с коллегами из Шанхайской лаборатории молекулярного катализа и инновационных материалов синтезировали циклические макромолекулы с фрагментами аминокислот, которые угнетают рост клеток рака молочной и предстательной железы. Исполняющим обязанности ректора Казанского национального исследовательского университета назначен Юрий Казаков. Он в 1998 году окончил Казанский государственный технологический университет. Имеет ученую степень доктора технических наук и ученое звание доцента. Юрий Казаков является автором 119 научных и учебно-методических работ, а также 9 патентов на изобретения.